Всем привет, меня зовут Валерия, мне 25 лет, я работаю в сфере внешнеэкономической деятельности и изучаю китайский язык в онлайн-школе Маймалай. Китайский я начала изучать лет пять назад, будучи студенткой в самом Китае, и сейчас решила возобновить изучение языка, поскольку он мне нужен для работы. Маймалай я наткнулась э, случайным Instagram, и результаты, на мой взгляд, потрясающие, потому что носители языка часто хвалят мой китайский. И вообще подход Майманлай к like, занятиям, креативные преподаватели, возможность созвона с носителем языка, все это в совокупности дает потрясающий результат. Я безумно рада, что изучаю китайский язык вместе с Майманлай.